А говоря о количестве, стоит отметить, что количество осадков может суммарно достигать 10 мм, что достаточно много, так как это осадки в виде снега. По предварительному прогнозу, 10 11 декабря республика будет располагаться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится теплая погода с температурами ночью минус два минус семь градусов, днем ноль минус четыре градуса. Местами пройдет небольшой снег. Елизавета Никитина Универньюз.